Вкратце расскажу, что же нас ожидает в данной игре. Это такой симулятор жизни в древнюю эпоху существования человечества. Игра затрагивает периоды от каменного века до железного, охватив тем самым более 10 тысяч лет человеческой истории. Племени под нашим управлением предстоит выживать, расширяться и исследовать новые технологии, лицом к лицу, как и наши далекие предки, сталкиваясь с угрозами окружающего их мира. Итак, чем же нам предстоит заниматься в Down Мэн? Первое, это нужно будет охотиться, так как животные являются жизненно важным источником пищи и ресурсов для древних людей, используйте их мясо, чтобы накормить своих людей а также используйте их кожу и кости, чтобы сделать одежду и изготовить инструменты, которые вам понадобятся в борьбе за жизнь. Рожаться придется с мамонтами, шерстяными носорогами, древними бизонами, мегалоцеросами, пещерными львами и другими видами, которые бродили по земле в то время. Наряду с охотой предстоит заниматься собирательством. Будем собирать разнообразные пищевые и непищевые ресурсы из окружающего мира, такие как фрукты, ягоды, воду, древесину, кремень, камень, руды их приготовление еды, делать инструменты, строить хижины и мастерские в вашем поселении. Делая эти несложные с виду вещи, нам предстоит дальнейшее развитие нашего племени, балансируйте между продовольствиями популяции. Ведь каждое новое открытие и новое веха в нашем развитии Будет облегчать вашу жизнь и способствовать росту населения Но также будет создавать новые проблемы Повышенный спрос на продовольствие, например Проблемы с моральным духом И более частые рейдерские атаки Ну и вишенкой на торте станет то, что в этой игре есть русская локализация, друзья неправда здорово Но давайте попробуем поиграем Начну я, пожалуй, с обучения Так как ранее в эту игру я не играл, а любую новую игру я обычно именно так и начинаю с какого-либо туториала, обучения Я думаю, ребят, как и вы, в принципе Так, давайте попробуем Начнем обучение Так, настроечки у нас, графики, в принципе, нормальные Язык можем поставить русский, как видите, локализация здесь уже стоит по умолчанию при установке Так, начинаем Тут, видите, нам уже советы дают домашних животных, нужно кормить и поить во время зимы. Не, приу... не приручайте слишком много, если не сможете заботиться о них. То есть, довольно-таки интересные советы дают, которые помогут нам э, в нашем развитии. Так, продолжаем. Ну и вот, начинаем мы, значит, нашим древним племенем на берегу реки. И, соответственно, э, давайте пройдемся по обучению Приветствуем вас в Dawn of Man. В этой игре вы будете управлять группой первобытных, борющихся за выживание людей. Это обучение расскажет вам об основах, а более подробную информацию вы сможете узнать во время игры в окне помощь. Хорошо. Так, значит, нам дается несколько человек управление камерой. В Down Man используйте режим управления камерой от первого лица. Перемещать камеру в САД это понятно. Вращайте камеру а, на QE а, Приблизите, удалите колесико мыши Давайте попробуем так ВСАД Ну это понятно, но это в принципе везде так Никаких премудростей не надо, чтобы это знать Так, обратите внимание, что вы также можете вращать камеру вокруг одной точки Зажав колесико и двигая мышкой вы можете узнать больше информации об управлении в окне помощи, также и переназначить клавиши в настройках, но ну, это понятно. То есть Зажав колесико, мы можем вот так вот на одной точке вращаться, это понятно. Так, сразу же предлагают нам начать с ловли рыбы. Для выживания вашим людям необходим постоянный запас пищи. Один из самых легких источников пищи – это рыба. Чтобы послать людей на рыбалку, выберите отмели реки или озера, а затем нажмите кнопку «Рыбачить». Ну логично, что что я могу сказать по этому поводу, логично. Так, значит, тут вот нам тут сразу же предлагают сюда отправить людей, и я так понимаю, что да, то есть нас пока как зарочку здесь ведут, но обучение оно таким и должно быть в принципе. Так, значит, нажимаем, и я так понимаю, у нас уже кто-то из наших, так сказать, людей пошел уже рыбачить. Это самый простой способ назначения задач. Вашим людям выберите нужный вам объект. Например, дерево, реку, животное, постройку. И нажмите одну из кнопок на открывшейся панели. Сейчас посмотрим. Так, материалы. Теперь вам нужно собрать несколько основных ресурсов. Например, палки или кремень. И нам тут опять-таки указывают. Очень хорошо все сделано. Так, нажимаем. Это, я так понимаю, здесь у нас палки. Добыча палок. Нажимаем к кнопочку. У нас сейчас по-любому выдвинется какой-то человек, который будет, да, вот, наверное, он и есть. Или она. Это, скорее всего, он, чем она. Так. И здесь у нас, я так понимаю, кремень. кремень, Тоже нажимаем соответствующую клавишу. Идет человек на сбор определенного выбранного ресурса. Так. И попробуем установить скорость игры побыстрее. На цифру 4 это делается. Скорость игры x8. Отлично, теперь вы знаете, как назначать задачи вашим людям. Это удобный вариант точечного управления ими. Ну а то. По-другому быть не может. Рабочие области. Назначить каждую задачу вручную слишком долго и неэффективно. Назначать. Рабочие области позволяют вам назначать основные задачи, которые люди будут выполнять постоянно. На панели рабочей области вы сможете выбрать размер области, задать ограничение ресурсов и максимальное число людей, которые будут выполнять эту задачу. Так, давайте посмотрим. Как же у нас это делается? Назначение площадей. Так, вот нам тут показывают в этом меню. Нужно нажать сюда. Так, площадь, я так понимаю, сбора палок. Палок у нас много вот здесь. Да, и когда мы наводим, видите, на... Область, соответствующий ресурс, которому она принадлежит данной область, он у нас, видите, подсвечивается такими галочками. То есть, в данном случае это палки. Так, размещаем добыча кремния. Тоже, кстати, видите, выделяем. И у нас появляется необходимый э, данного типа ресурс. Так, пусть здесь будет добыча кремния. Так, дальше идем, значит, ловля рыбы. Мы знаем, где у нас это происходит. Это вот тут на речке. Так, я так понимаю, что я не поставил. Надо вот сюда, на берегу. Кстати, да, на воде э, этот указатель, он, к сожалению, не ставится. И последняя область, это сбор урожая с диких растений. Так, это знаю... Ага, вот вижу. Вот у нас, кстати, в лесочке ягодки есть. Тут тоже ягодки, да. То есть ставим вот, грубо говоря, вот сюда мы этот маркер. По умолчанию на каждую рабочую область будут... Будет назначен только один человек, но вы можете увеличить число работников, если это понадобится. Давайте попробуем. Так, ага, ну, все понятно. То есть вот тут у нас устанавливается количество людей, которые будут задействованы именно в данной области. Давайте увеличим. До двух пока нам предлагают. И на палке нам предлагают разместить трех человек. Вот таким вот образом, да. То есть у нас здесь будет 3 человека, здесь будет 2 человека работать. Можем увеличить скорость, чтобы побыстрее работнички пришли на свои рабочие места. Отлично. Теперь ваши люди будут собирать ресурсы, пока их количество не достигнет заданного ограничения. Обратите внимание, что ягоды могут быть собраны только летом. Так же, как и некоторые другие ресурсы, могут быть собраны только в определенный сезон. Окей. Создание. Раз уж у вас уже есть ресурсы, давайте создадим из них э, орудия для охоты. Примитивная мастерская ⁇ это основная постройка каменного века, где ваши люди могут что-то создавать. Чтобы ее построить нам... Так, на панели меню выберите постройки, производство и примитивная мастерская. Так, панель постройки, производство. Примитивная мастерская. Так, где же ее разместить-то получше? Кстати, клавишами Z и X можно вращать. Ну да, тут нам вот как раз-таки подсказ подсказывают внизу. Давайте разместим ее где-нибудь вот здесь. И так, если я так понимаю, здесь у нас склад. А мастерская будет у нас тогда где-то поближе, наверное. Все-таки поближе, чтобы у нас люди слишком далеко не бегали. Так, давайте вот так вот разместим ее здесь вот. Вот тут прям думаю, иде идеально. Подождите, пока ваши люди построят Примитивную мастерскую Так, да, давайте увеличим скорость Чтобы наши люди смогли быстрее Да, вот такой вот процесс у нас, смотрите Происходит интересный А у нас, значит, палки принесли Я так понимаю, кусочек кожи И вот так вот они строят интересно Постройки Очень мне нравится, на самом деле Когда вот так динамично все происходит Классно Так, значит, я так понимаю Они построили, нет еще не построили. Они что-то молятся, видимо, чтобы завершить этот ритуал. Да-да-да. Создание. Чтобы создать предмет, выберите примитивную мастерскую, а затем кликните по рецепту орудия. Задача на создание предмета будет добавлена в очередь, и один из ваших людей начнет выполнять ее, как только освободится. Давайте создадим несколько деревянных копий для охоты на животных и несколько рубил для свеживания туш. Хорошо. Так, сколько нам предлагают? Три рубила сделать. Три раза. И деревянные копии деревянных копья. Я так понимаю, что надо тоже увеличить скорость, чтобы у нас это все быстрее произвелось. А прогресс, интересно, где. А, ну вот здесь вот маленькие маленький иконочки показывается прогресс, как видите, да? То есть создается у нас. Делается копье, делается рубило. То есть они чередуются, видите? Делается рубило, делается копье. То есть, видите? То есть они не по порядку, идут, это а как-то это в разнобросы, я, я так сказал. А сейчас еще одно рубило. И одно копье осталось у нас в очереди. Можно, кстати, отменить на правую кнопку мыши, но мы не будем, мы пока идем по основному заданию этого обучения. Так, все, я так понимаю, что сделано, отлично. Теперь у вас есть необходимые для охоты орудия. Круто. Что ж, давайте используем их в деле. Охота довольно рискованное занятие для каменного века, убивать крупных животных и не так-то легко при помощи одних только палок и камней. Используйте зрение охотника, чтобы найти легкую добычу. Она будет подсвечена зеленым избегать крупных животных и хищников, пока у вас не появится орудия получше и больше людей. Чтобы начать охоту на животное, выберите его и нажмите кнопку охотиться. Ну что, понятно, в принципе. Осталось только найти же этих самых животных. Так, на, нам предлагали включить зрение охотника. Зрение охотника нужно включить, нажав на клавишу тапа. Ага, вот так это делается. Ага, вот они и животные сразу появились, то есть мы их очень хорошо видим. И как нам говорили, что легкая с подсвечивается зеленым цветом, но у нас вот в окрестностях я смотрю только легкая добыча и вводится. Так, значит, мы выбираем э, осла и нажимаем кнопочку охотиться. То есть сейчас, я так понимаю, у нас будет выслана группа для того, чтобы, так сказать, этого ослика расчленить на составляющие его. Вот. Так, тут у нас даже два я смотрю ослика. Можно, тут не ослик, второй тут еще подошел. Ну, я так понимаю, что мы на него не можем охотиться, потому что наша группа уже задействована на ослика. А где наши люди? Давайте увеличим скорость. И посмотрим. О, ничего себе, здесь табун прискакал. И они все на водопое, я так понимаю, идут. Кречки, Ничего так интересно сделано. Ну, а где же... Ага, вот наши ребята бравые пошли. Охотнички. Давайте посмотрим, как у нас происходит процесс охоты. Так, вот у нас парень вышел. Вышел, зата... а это он так переплывает, интересно, речку, то есть они даже умеют еще и плавать, охренеть, <связано> классно сделано на самом деле Очень. Да. Так, вот тут у нас, кстати, тоже есть добыча, а мы куда-то через реку полетели, капец просто, а если посмотреть на нее Вот тут тоже, кстати, зеленая добыча есть, <связано> ну ладно, мы раз уж выбрали ослика, то все, мы завалили ослика как только животное будет убито, ваши люди разделают его и принесут ресурсы в поселение. Если охотятся таким образом, ваши люди сами решат, сколько из них отправится на охоту. Это будет зависеть от сложности выбранной цели. Отлично. Так, значит, ослика мы завалили. Управление людьми. Иногда вам может понадобиться более точное управление вашими людьми. Для этого выберите несколько человек и нажмите правую кнопку мыши по земле или цели. Также вы сможете управлять передвижением людей и назначить одного или нескольких человек на определенную задачу. Это особенно полезно для охоты на ранних этапах игры, когда количество ресурсов и людей ограничено. Так, значит, можно выбрать несколько человек таким вот образом. И просто вот так вот управлять ими, да, нажимая в определенную область. То есть. И также, я понимаю, можно осуществить, осуществить охоту. То есть сразу же не прибегая там к дополнительным нажатиям клавиш там и так далее. Я вот только не вижу, где у меня добыча бегает. Ага, вот добыча есть на этом берегу. Вот мы этого сейчас... Это же олень у нас, да? Отлично, вот я выбрал оленя и выполнил мини-задачу. Более подробную информацию об управлении вашими людьми вы сможете получить во игровом окне помощь. Хорошо. Так, вот мы назначили людей. Так, и тут нам дальше продолжают э, вставочки. Серая шкура ⁇ один из ресурсов, которые вы можете получить при охоте на животных. Шкуры нужны для производства одежды, строительства построек и многих других вещей. Однако серую шкуру нельзя будет использовать сразу. Сначала ее нужно высушить, а для этого вы должны будете построить сушилку для шкур. Вот оно как. Интересно, давайте построим. Нам как раз тут предлагают построить. Так, для строительства нам нужно выбрать Какого-то мужчину или женщину Это, я так понимаю, вообще ребенок Да, нам нужен взрослый человек Это же взрослый человек Итак Пока наши охотятся Мы здесь займемся постройками Сушилка для шкур Так, да, я постараюсь построить ее поближе К нашим основным постройкам Так, и нужно нам две сушилки сделать вот раз, и вот два Давайте увеличим скорость Чтобы у нас-то максимально все произошло Быстренько Вот так, вот так, вот <г identifies> правильно, правильно Помогай, помогай Ф В, в одного-то он дольше будет делать Так, 한er, одна есть Ага, вот так вот шкуру у нас сразу же повешали на нее Теперь она у нас сушится И сразу же производство второй занялись Интересно на самом деле за ними наблюдать <Montaní> <high> Со стороны Все, я задачу, думаю, выполнил Две сушилки построены и сразу же у нас человек Несет шкуру на вторую сушилку Вот так вот Ну что, молодцы Скорость игры, ну это я уже понял Как это работает, да Можно устанавливать Так, на клавиш 4, 3, 2 То есть различные скорости Так, ну я так понимаю Мы сейчас ждем пока у нас шкура высохнет Чтобы ее можно было использовать Да Давайте подождем я прям пристально за ней наблюдаю, как она изменится, нет? Когда высохнет. Так, завершено. Да, то есть у нас, видите, текстурка меняется, когда шкура просохла. Так, старайтесь всегда иметь небольшой запас высушенных шкур, потому что на ранних этапах это основной материал для строительства и производства. То есть, да, видите, у нас шкура поменяла цвет. Стало быть, она высохла. По ходу игры вы будете получать очки знаний за выполнение следующих действий охота на новый вид животных, сбор новых ресурсов, увеличение популяции и тому подобное. А затем вы сможете потратить их для изучения новых технологий, которые откроют вам новые постройки э, растения и механики. Во как! Давайте посмотрим, где это нам предлагают. Так, технология заготовка еды откроет вам сушилку для пищи, которая позволит из сырого мяса и сырой рыбы готовить вяленое мясо и сушеную рыбу. Такая пища хранится очень долго, ее можно заготовить на зиму. А вот это уже интересно, вот это интересно. Так, давайте глянем. Да, вот здесь у нас а, наши знания. Как мы видим, это 6 показатель знаний. Нажимаем на эту иконочку. Открывается дерево развития, я так понимаю, технологии определенных. Вот, нам предлагают выбрать а, заготовку пищи, изучить. Давайте на нее нажмем. У нас тратится 5 очков знаний. Доступные очки для распределения. Э, вот тут вот тоже, видите, указаны. То есть у нас одно очко еще остается. Но мы 5 потратили на изучение заготовки пищи. Отлично. Так, теперь дальше идем. Что же нам нужно сделать дальше? Откройте панель технологий, кликнув э, в меню или нажав на F7. Так, ну мы это уже попробовали. Так, теперь нам предлагают построить. Нужно построить хранилище из шкур. То есть, да, это, это чтобы у нас здесь шкуры, я так понимаю, не висели, просто так не занимали места, а были именно вот тут в хранилище нашем. Да, и это, в принципе, логично. Чтобы нам можно было больше, так сказать, производить шкур и хранить их в определенном месте. И сушилку для пищи. Так, делаем сушилочку. Я думаю, что мы ее поставим где-нибудь вот здесь, возле костра. Недалеко от костра. Ну, прям-таки напротив наших сушилок для шкур. Я думаю, будет это целесообразно. Так, устанавливаем скорость и смотрим, как у нас наши люди первобытные строят. Вот в таком вот интересном режиме. Да, видите, все по палочкам. Буквально все вообще классно детализировано, все сделано. Мне прям нравится <связано> такой формат. А тем, между прочим, у нас уже осень наступила. Да, ребят, тут меняются времена года. А сейчас уже, как видите, вокруг нас все пожелтело. Такой осенний... Ароматом осенним повеяло, вот. А тем временем мы закончили, значит, постройку нашей сушилки для пищи и сушилки и хранилища для шкур. Давайте посмотрим. Так, нам предлагают все-таки пока что на увеличенной скорости игры играть. Это, скорее всего, для того, чтобы, да, понять, как вот у нас сушится наша еда. Вот видите, они, я так понимаю, здесь процесс пошел. У нас развешили здесь мясо, рыбу. Давайте еще на увеличенной скорости посмотрим. Я так понимаю, когда это все у нас дело достигнет определенной кондиции, дождичек пошел, у нас это приобретет, наверное, другой оттенок, да? Вот видите, еще мясо приносят люди. Классно, кстати, вот это все выглядит. И когда же оно у нас закончится, хотелось бы узнать. Но шкура то я вижу, то есть заметно прям вот данная шкура просохла, а это еще нет. А вот насчет еды мне хочется узнать, она тоже как-то меняет свой цвет, когда, допустим, достигает готовности или нет? Сейчас мы это увидим, друзья. Так, ага, вижу, что рыбка, она у нас приобрела такой, знаете, более другой, короче, оттенок. Не забывайте готовить пищу и хранить ее в хранилищах, чтобы она как можно дольше не портилась. Это и понятно. То есть, видите, рыба у нас приобрела такой желтоватый оттенок. А пища, я так понимаю, приобрела тоже более такой э, темноватый оттенок, нежели сырая еда. Так, непрерывное производство. Ставить задачу на производство предметов вручную долго и неэффективно. Вы можете кликнуть правой кнопкой мыши по иконке рецепта, чтобы включить непрерывное производство. Ваши люди будут, использ... будут создавать эти предметы, пока их количество не достигнет задан... заданного ограничения. Я так понимаю, пока место на складе не закончится. Так, давайте открываем э, нашу с вами примитивную мастерскую. Мы тут умеем делать деревянный гарпун. Добавился, кстати, не был до этого. Нажимаем правую кнопку мыши, то есть у нас ставится бесконечное производство до определенных ограничений. Отлично, теперь ваши люди будут продолжать производство орудий, пока их количество не достигнет заданного ограничения. Обратите внимание, что у некоторых рецептов по умолчанию включено непрерывное производство. Замечательно. А мы идем дальше. Расширение. Чем лучше будет уровень жизни в вашем поселении э, так, чем лучше будет уровень жизни в вашем поселении, когда каждый человек сможет сытно поесть и хорошо отдохнуть, тем выше будет уровень его благополучия и величия, и тем больше людей захочет присоединиться к вам. Вы должны будете строить достаточное количество домов, которые смогут вместить новых людей, иначе к вам никто не придет. Итак, постройкой займемся давайте. Нам нужно построить несколько хижин, шатров точнее. Шкур у нас для этого, я так понимаю, есть. Так, давайте разместим один... Э, сейчас я его разверну как надо. Один давайте поместим вот здесь. А второй можно вот здесь тоже поместить. Да, тут прям как для него место. Да, с небольшим вот таким отступом Вот так давайте сделаем Чтобы сюда можно было еще что-то поставить Ну и давайте снова увеличим скорость игры И посмотрим, как у нас весело наши ребятки Будут это все делать хм. Классно наблюдать, когда другие работают Об Обожаю это дело <laughs> Вот, смотрите, как это все происходит То есть трое задействованы, да И достаточно быстро они строят этот дом Шатер И еще один остался Давайте, ребятки, поднажмите Нам нужно успеть до зимы Иначе где будем ночевать-то? Не на полу же спать, не на земле. Давайте, давайте, ребятки, я вас верю. Вот, смотрите, у нас происходит постройка. Так, выс высушенную шкуру получили мы еще. Плюс знания добавили. То есть вот оповещения всякие, которые у нас в игре происходят, они вот здесь публикуются, я так понимаю. Так, давайте, смотрим дальше. Ну, давайте, ребятки, ну поднажмите же, еще немножечко осталось. У нас скоро зима. Все, я так понимаю, они построили. Отлично, теперь к вашему поселению смогут присоединиться новые люди. Обратите внимание, что ваше поселение также будет увеличиваться за счет рождения новых людей. С высоким уровнем рождаемости ваш, вас, вам легче будет достичь больш большого населения. Отлично. Ну, я так вижу, мы... Знаем теперь все основы управления поселением, но помните, что есть еще механики, которые не были освещены в данном обучении. Больше информации вы сможете узнать из подсказок на загрузочном экране, всплывающих подсказках во время игры и в окне помощи, где наиболее подробно объясняются все тонкости игровых механик. Ну, вот так вот я понимаю, наше, заверш... наше обучение подходит к концу. Азы, в принципе, мы изучили, посмотрели, как нам нужно развиваться, что нам для этого нужно сделать. В принципе, от игрульки я в восторге. Если, ребят, нам она зайдет, в первую очередь, конечно же, вам, то я буду снимать по ней, по ней серию прохождений, ребят. Все зависит только от вашего желания э, смотреть данный материал. Ну, а на сегодня это пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео, выходящих на моем канале. С вами был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья!